Давайте распаковочку сделаем, вот, кстати, друзья, кто смотрит, кто следит за нашими YouTube каналами это мой присоединившийся партнер компании GNS Global, Лариса Селина, она сейчас будет показывать, что она заказала в компании, как вы знаете, это не фантики, это не воздух, это реальный продукт, и посмотрим, разберем по порядку, что за продукт и для чего он нужен всего столько много здесь так это так это у нас каталоги да да это каталоги брошюры угу. а, это все изуч... да, из изучение это так. также инструментом является угу. а, это шейкер разбалтывать коктейли угу не надо миксера никакие использовать ложки просто засыпал залил воды и разболтал это zen prime zen prime одна вот эта штучка это detox это детоксикация организма это очистка идет и zen это zen shape где 120 капсул там написано там получается это тоже комплекс, все написано. А вообще своими словами, ну вот как партнеры у меня берут, заказывают, они, допустим, меньше едят, меньше кушают, но насыщение лучше идет организма, то есть чувство голода пропадает и вы просто не целую тарелку съедаете, там, допустим, половина оста остается. Yep. Уже. Вот. Весь продукт э, безвреден. Э, Чистые, без всяких там разных химикатов, которые могут повредить человеку. Все натуральное. Так, дальше. Вот. Все упаковано так. А, это коктейли. Это Zenfuse. А, есть... Там два вида должно быть. Шоколадный. А вот, две упаковочки. Да. Шоколадный и, а, а, и ванильный. Вот. И ваниль. А пахнет вкусно. Да, можете разболтать. Вот шоколадное, да? Пахнет очень. Ваниль, ваниль как мороженое. Вот. А, потом расскажу, как можно сделать мороженку из этой штуки. А, прикольно, кстати, а, Дальше. Потом. Это, наверное, пока... Это, наверное, пока мы чуть-чуть в сторону поставим. Это другое, да? Так, вот еще две коробочки вот такие две коробочки а, это зенфит это зенфит это аминокислоты можно сказать как жиросжигатели ну просто не двигаясь никакого никакого процесса не будет происходить все равно нужно движение быть даже достаточно там поприседать чтобы он сам на себе ощутил uh -huh. даже все это пробовал все это применял вот, вот такие же ну, да. то есть в принципе у всех одно и то же Просто каждый по себе по-гребому настраивает этот продукт. Значит, вот. а ну, дальше... нагрузка все равно нужна. Ну да. да. Ну даже так, так. ходить, шевелиться. Так, конечно. Это у нас было, так сказать, пищевое, да, или как правильно сказать? Это все пищевое. Угу. И еще вот наборчик. Набор. Это ты сюда, да? Смотрите, это Instantly Ageless, это микрокрем. Вы можете okay. распечатать, не бойтесь, это ваше все. Вот. Вертолётики такие же. У вас там 4 пластинки, под, 5 пластинок, oh. по 5 штук. Oh. А, да, ah, вот здесь закрыт. Там магнитное это, просто отжимаете и открываете. Коробочка очень удобная, то есть. Видишь, видишь, кругленькая эта пластмасска. Куда я должен? Там, там скотч должен быть. Там он отлепляется. Здесь вот, смотри, вот видишь, это вот что. А, как, а сейчас я вот это открою здесь. Это так, вот, просто дергайте. По... Сейчас мы это откроем. Да, этот mm -hmm. продукт. Кстати, вам нужно будет фото сделать до запечатано здесь. Ага, все. Так, теперь вот сюда открываем. Оп. Да, и воля там. Да, вот. Да. Кис. Okay, сколько сколько да. здесь у нас? Их по пять штук, четыре пластинки mm -hmm. такие. Пять пластинок. Да, 5. Вот, 25, 25 тюбов. Ну Тюбик. да, по пять. Uh -huh. вот, э -э да, Да. у нас есть школы по продукту, рассказывают, как это все применяется, как это все наносится. Своими словами, это... Как? Эффект золушки, можно сказать. По Да, было страшно. Ну как это? Молодильное яблочко. Вот. конечно, это временный эффект, но если применять правильно и применять постоянно, у вас будет накопительный эффект, и mm -hmm. меньше будут мешки, морщинки, круги под глазами меньше будет становиться. Mm -hmm. А что тут это... оказывается еще есть, вот, сантиметрик. Да, метр, очень удобно. Да. А. Да. У нас э, другие были... Объем подпятий. Нас... Да, обязательно. Да. Обязательно нужно замериться будет. Это бедра, талия, э, объем плеч. Там. Ну, короче, все полностью. И записывать. Сами увидите изменения. В зеркале, возможно, не будет видно, но когда вы начнете замеры делать, вы поймете. Там килограмм ушел, там, там, тут объем меньше. 40, и так, а это что пустая емкость такая маленькая для чего? Это таблетница. Вы можете а, Zen, zen, а. zen а. вот эти Zen Shape, Zen Prime. Если, а. допустим, человек а. куда-то выходит на улицу, чтобы и не банку таскать, таскать, а просто в таблетницу складывает. То есть где вода есть, раз запилка пожалуйста. А. Мы еще не открыли вот такие вот упаковочки. Ну, как кофе. Да, сти да эти стики. Да, там mm. их сколько, 30 штук. 30 штук. А, все это есть. А, ведущий, как говорится, диетолог, который создал эту фитнес-человек. Он создал эту линейку. Это Zen Project 8. Вся вот эта в комплексе вкупе идет. И она а, помогает людям приобретать тот результат благодаря этим продуктам какой, какой они захотят естественно нужно правильно тоже питание там есть все тоже написано mm -hmm. что нужно кушать ознакомиться нужно да конечно поняла, ну, ведь... поняла. А вот эти таблеточки сюда ложить если куда-то идете да чтобы да. Лопать. Да, mm -hmm. да совершенно верно вот. вот это все сейчас нужно красивенько на стол поставить и сфотографировать. Чтобы потом у вас было это все рядом. Ну потом вы сделаете это. Мы сейчас распаковку сделали, да. С вами. А дальше сейчас мы будем обсуждать детально все. Все эти продукты вы попробуете, начнете применять и получите тот результат, который вы хотите. У вас для этого все есть. В принципе я сейчас запись останавливаю может не очень ну посмотришь не нормально все угу. вот. и сейчас ну еще сейчас расскажите впечатления вообще вот вы сейчас прикоснулись к продуктом вот а, увидели что это все есть это не какие-то там просто многие знаете думают там вот сейчас куда-то деньги кину и капец и, как говорится, пиши пропал или ищи, ищи меня Окей. Все это реально, есть компания, есть продукт, производится, потребляется, продвигается. Вот. Ну и результат. Вот я... А вот получила продукт, конечно, пришел заказ очень быстро. Я даже не успела, как глаза моргнуть, как все это пришло. Все так красиво упаковано, ну все красиво упаковано ну, я думаю что с этим продуктом я действительно исполню свою мечту ну вот сейчас допустим да вот я как старший возраст как я уже ну, думаю да каждая женщина не то что женщина а человек хочет но ну, молодеть чем старше тем он хочет моложе потому что душа то молодая у нас нужно и тело поддерживать поэтому я думаю что я с таким продуктом осуществлю свою мечту ну и будем пропать, будем себя записывать все. И попозже выставлю свой результат. Все, будем ждать результатов. Вернее, не будем ждать, будем действовать. Наблюдать. Да, наблюдать и делать определенные действия, которые приведут к другим результатам. А это уже в следующем видео мы с вами запишем. Вот. Хорошо тогда. Сейчас я отключу.